А зачем я работаю, когда тот, кто не работает, получает даже больше, чем я? Можно жить на пособие? Типа того. Такой огромный поток беженцев. Немецкий язык знать не обязательно в этом районе. Преступность повысилась, естественно. Немцы вот напьются пиво и тоже могут подраться. В каком размере мигранты получают пособие? Меньше этого никакое предприятие платить не может. По-другому ты не У можешь... У нас невозможно в центре Москвы организовать какой-то митинг. Отказывают всегда. Какой процент... Вы платите по кредиту за ваш дом. Реально дать взятку? Даже если я буду на трех Мерседесах ездить, то мне это не особенно поможет. Высшее образование в Германии бесплатное? Ее стипендия составляла 450 евро в месяц. Ну, заходим, добро пожаловать. Подготовка мяса, колбаски, хлеб. Всем большой привет, с вами Алексей, мы находимся в Баварии, город Аугсбург. Мы в гостях у Алены. Сразу скажу, что у нее есть свой YouTube-канал. Ссылку мы оставляем в описании. И сегодня мы говорим о жизни в Германии. Я знаю, что ты живешь в Германии больше 20 лет. По программе переселения этнических немцев сюда попала, правильно? Правильно. Что изменилось за эти 20 лет? Было тогда лучше или сейчас? Потому что многие жалуются, что вот сейчас там Меркель все испортил. Ну, я могу сказать, что я приехала в 1998 году. И это ровно 21 год получается, даже уже немножко больше. Льгот, конечно же, в то время было больше гораздо, потому что э, эта иммиграционная линия, которая была именно поздних переселенцев из России в Германию, тогда был очень большой поток. И других никаких иммиграций э, э, э, или миграций никаких не было. Поэтому, конечно, государство выделяло большие дотации, большие э, суммы, э, льготы, социальные и другие для всех переселенцев. Ну, так как, конечно, прошло время, поток этот уменьшился, потому что, естественно, волна эта прошла, самое большое количество этнических немцев уже переселилось сюда, в Германию. И поэтому за счет того, что какие-то другие движения в Германии начинаются, к примеру, связанные с какими-то другими конфликтами между другими странами, Германия охотно принимает к себе людей других стран, это не только касается, допустим, там Сирии или каких-то других стран. Это много, большой охват в этом плане. Поэтому у российских немцев уже это в данный момент не касается. Это было раньше. Уже У нас, у российских немцев, все как бы устаканилось и устроилось. И сейчас, естественно, большие капиталы именно идут на другие какие-то иммиграции. Раньше было лучше, чем, могу сказать, что, конечно, были... Хорошее социальное пособие, предлагалась тоже хорошая работа, было достаточно хорошее жилье, которое предлагалось. Ну а сейчас все, конечно же, урезают, льготы урезают, сокращают, скажем так. Как да? они обосновывают эти урезания? То, что нужно делиться еще с выходцами из арабских стран? Нет, они не обосновывают. Просто выходит определенный закон новый, новое постановление. И просто согласно этому закону... То есть они даже не, не объясняют, допустим... для чего такой закон просто вот так надо? Эм... Просто все время в Германии каждый год все время идет движение, изменение законов, то или иное русло, касается это социальных, конечно, пособий, касается чего-то другого, учебы или, или еще чего-то. Это всегда-всегда в Германии меняется. Это даже не зависит от нас, от поздних переселенцев, это касается и самих немцев. Просто всегда в политике происходят в законе какие-то изменения. И за счет этого, да, каждый год, Скажем так, где-то что-то урезается, где-то что-то сокращается. Ну, как я уже сказала, в основном вот эта волна иммиграции э э из России, точнее не эмиграция, а вот этих переселенцев, закончилась. И поэтому очень многие здесь уже достаточно хорошо устроены. Дети выросли, все учатся. Очень у многих есть, я не знаю, у кого-то частные квартиры, у кого-то частные дома. Как правило, люди работают. Если люди работают э на хороших работах, на предприятиях допустим как муж так и жена то в принципе среднестатистический уровень жизни нормальный считается это нормальный если конечно работает только допустим мужчина а жена допустим с детьми сидит пока дети маленькие то здесь естественно получается так что уже конечно семейный бюджет немножечко урезается за счет того что раньше допустим когда женщина рожала ребенка она сидела до трех лет дома и получала государственное пособие сейчас пособие эти урезали сначала до двух лет вот когда я например с домиником была а сейчас уже на данный момент только один год то есть это тоже и с одной стороны это как бы заставляет, что ли, так сказать, женскую половину уже после года отдавать ребенка в ясли и выходить на работу очень многим, потому что есть, конечно, мамы, которые одни, есть просто в семейном бюджете недостаточно денег. И поэтому раньше было позволено с ребенком дольше проводить времени, до трех лет, а сейчас до года. И я считаю, что это минус, потому что маленькому ребенку, конечно, нужна мама, естественно. Здесь на первого и второго ребенка 204 евро, вот согласно новому закону у нас бывает, 204 евро каждый месяц. А... До совершеннолетия нет, или до того нет, до момента, весны. когда с высшего да. образования получают? Здесь так, пока ребенок учится и не вышел на работу официально, полный рабочий день, то получать можно деньги, эти детские, до 27 лет. Ребенок учился до 25 лет, допустим. да, И он э, еще дополнительно с учебой работал, но работал не полный рабочий mm -hmm. день, а допустим только два раза в неделю. Все равно будут получать детские деньги. Только Тогда, когда уже ребенок не учится и официально выходит на работу на полный рабочий день, тогда уже детские, конечно, деньги не платятся на ребенка, а потому что ребенок вышел на работу, он получает свою зарплату законную. А материнские сколько составляют? Вот этот год, который сейчас по новому закону. Вот 204 евро сейчас. Это детские, а материнские? Детские. Материнские зависит от того, одна ли жена с мужем, какая зарплата у мужа. Если она до этого работала, какая у нее была зарплата. Там процентность от зарплаты uh -huh. играет роль. Еще хочу сказать, что в Германии существует такой закон, что я, например, как поздняя переселенка, приехала уже сюда, в Германию. И у меня была дочь Регина, которая родилась в России, но которая тоже по статусу получилась получается, как переселенка. И даже независимо от того, что она была рождена не в Германии, а в России, я получала на Регину детские пособия, детские деньги. Но касается это не только меня. Даже если приезжают вот сейчас в связи с конфликтами из других стран люди с детьми, и дети не, не рожденные в Германии, они не этнические немцы, не какие-то другие немцы, они все равно имеют право получить по закону на своих детей детское пособие. И, ну, конечно, они это делают. Естественно, они идут в специальную службу. Все это надо там оформлять. И а детей у них так много? Также. У детей много. И в Германии... На каждого по 204 евро. И третий ребенок уже... Э я сейчас не буду точно говорить, у меня только двое детей, но я знаю, что на третьего ребенка больше. По-моему, начинается с 250 или с 300. И там зависит от того, сколько детей, все время повышаются детские пособия. Регина приехала в трехлетнем возрасте, то есть 21 год я получала на Регину детское пособие и Доминика буду получать до того момента, пока он не выучится. Если он будет учиться до 30 лет и все равно еще не будет работать, будет получать высшее-высшее, там дальше и дальше и дальше, то самая последняя граница выплата детских пособий у нас в Баварии до 27 лет. Но если дети хотят получать на свой счет, они идут и говорят я совершеннолетний, я хочу эти деньги получать на свой счет, даже если я живу с родителями. И тогда ему ну, он подписывает определенные документы, заполняет бумаги и это переводится на счет ребенка. Это считается после 18 лет его личные деньги. Высшее образование в Германии бесплатное? Да. Это колледжи, университеты? Институты. А как поступить? Что нужно для этого? Для этого нужно, если ты хочешь поступить после школы, то это только гимназия 11 или 12 лет. И смотря какое направление, у нас есть альгемальный абитур, фах абитур, я сейчас затрудняюсь, если честно сказать, правильно это на русском языке, но получается так, что у нас в России, я, например, закончила 10 классов, у меня были хорошие оценки, четверки, пятерки. И я имела право после вступительных экзаменов, если я сдала, поступить в высшее учебное заведение. Здесь, допустим, если моя Регина закончила 10 лет школу, она училась в экономической школе, она не могла поступить сразу в университет. У нее недостаточно было образования считается, что эта школа приравнивается как бы к восьмилетке, но если по-русски объяснить. Для того, чтобы поступить в университет, ей нужно было три года она отучилась на помощника адвоката, потом ей нужно было еще одну ступень пройти, как бы среднетехническое образование поступить, как бы техникум, если так сказать, училище, техникум, и только потом в университет, либо дети учатся в гимназии, где сразу есть право окончить гимназию 12 лет, дети заканчивают гимназию, учатся в ней 12 или 13 лет, это по-разному зависит, кто какое направление в университете выбирает, и тогда только после гимназии ребенок может поступить в высшее учебное заведение. И ребенок действительно не платит за обучение? Нет, он не платит. Стипендия? Да. Все получают? Без исключения? Независимо а... от оценок? Нет, зависит не от оценок, а зависит от социального статуса родителей и от их зарплаты. Если оба родителя работают, семья достаточно обеспеченная, ребенок может подать заявление на стипендию, рассматривается доход. Если определенная ступень, если я не знаю сейчас, поэтому я не буду говорить, если определенная ступень, если эта ступень достигнута, допустим, да, Uh -huh. Даже выше. Значит, ребенку могут отказать в стипендии. Если ступень дохода семьи, семейного бюджета ниже, значит, ребенку будет дотация от города, стипендия. Но также будет рассчитываться сумма стипендий. То есть нет каких-то заоблачных стипендий. Моя Регина училась в техникуме 4 года. И ее стипендия составляла 450 евро в месяц. Независимо от нашей э, зарплаты. 4 года каждый месяц она получала да, такую да. сумму? Она 4 года училась, она получала от государства 450 евро. Может быть, кто-то получает на 50 евро больше, может быть, кто-то на 100 евро меньше. Это все зависит, конечно, от семейного бюджета, от каких-то еще факторов, от много всего. Но это, естественно, все по закону. Есть специальные организации, которые этим занимаются. Дети уже это знают, когда они идут учиться. Они сразу туда идут, все спрашивают, заполняют документы и потом ждут результата кому-то дают кому-то нет кому-то меньше кому-то больше все это зависит от многочисленных факторов к естественно семейного бюджета То есть государство старается как-то поддерживать старается. наравне старается. семьи людей для того чтобы да. не было перекосов также как и прогрессивная шкала налогообложения у нас например в россии ну скажем так принято Поощрять детей из обеспеченных семей, всегда смотрят, на каких машинах ездят родители, кем они работают, и поощряют, соответственно, учителя этого ребенка, потому что родители, конечно, поощряют тоже учителей, да, скажем так. Но здесь, в Германии, несколько иначе. Мне это очень нравится, потому что никогда не будет учитель смотреть, е приехала я на трамвае, или я приехала на Мерседесе. Сижу я дома, как домохозяйка, допустим, с детьми. Либо я, к примеру, представитель какой-то крупной фирмы это никак не отразится на э, учебе моего ребенка. Если мой ребенок будет хорошо учиться, значит, он будет учиться хорошо сам, без каких-то дополнительных э, вот этих всех поощрений. Если мой ребенок будет плохо учиться, даже если я буду на трех Мерседесах ездить, то мне это не особенно поможет. Хотя, конечно, очень богатые семьи, они отдают своих детей в какие-то частные школы или э, отдают их на обучение, я не знаю, в Англию что-то еще. Но Могу сказать, что среднестатистически это в Германии не практикуется. Среднестатистически даже хорошо обеспеченные немцы, они отправляют своих детей в обычные школы. Они своих детей не поощряют, потому что дети учатся с детства, что нужно самому самостоятельно в жизни продвигаться и, соответственно, учиться и дальше искать свою дорогу в жизни. Реально дать взятку преподавателю? Я с этим не сталкивалась лично, ну, обсуждается но Обсуждается в обществе это? Нет. Потому что этого, ну... То есть купить диплом? Нет, нет, нет. Ну, еще я могу сказать из личного опыта, что вот моя дочь, например, хоть и закончила техникум, то есть она достигла уровня гимназии 12-13 лет и могла пойти получить высшее образование. Но она сказала честно и открыто, что ей надоело учиться. Она не хочет, несмотря на все преимущества высшего образования. И она... Ну, скажем так, ей повезло, она нашла работу в достаточно крупной, хорошей фирме в Мюнхене. Получила для, я считаю, э, специалиста, у которого нет практически опыта, достаточно хорошую зарплату. И она сказала, я довольна, меня на данный момент все устраивает. И она работает теперь в Мюнхене. Ну, посмотр, конечно, нельзя... Помощникам сказать... адвоката? Она помощник адвоката, да. Регине дали зарплату, это никакого секрета в этом нет. Я могу сказать, что ей дали 35 тысяч евро в год. Это, если по-русски сказать простым языком, грязными деньгами, естественно. Это будет делиться все на 14 месяцев. Почему на 14, а не на 12? Потому что она получает рождественскую премию и отпускные получает. Это считается в 14 зарплат. Естественно, будут потом налоговые выщиты, так как она молодая, не семейная, не имеет детей, у нее самые большие. Большие налоги она будет оплачивать. Ну, на руки, я не знаю, в среднем, я не могу сейчас сказать, она только начала работать. В среднем, наверное, это будет около 1400 евро в месяц на руки она получит. Плюс она платит 300 евро в месяц за поезд. Ей оплачивают. До Мюнхена и назад. И ей это, эти деньги фирма, когда она купила билет и предоставляет фирму, то ей фирма эти деньги возвращает От Агутсборга до Мюнхена ехать на поезде 40 минут. То есть это да, очень быстро, минут. комфортно, чем даже на машине куда-то ездить. Ну В Москве вы сами знаете, какие пробки. Есть минимальный какой-то порог, вот зарплата минимальная, с которой не взимаются налоги? Это э, называется у нас э, на немецком мини-джоб. С тебя налоги не берут, и ты зарабатываешь 450 евро. Это определенное количество часов в месяц ты работаешь. Как правило, это 5-6 часов два раза в неделю. С, с этой суммы налоги не берет государство? Нет. А какая минимальная зарплата сейчас в Германии? Если я не ошибаюсь, дошло до 9 евро 75 центов минимальная зарплата в час, uh -huh. то есть меньше этого никакое предприятие платить не может. Ну, а больше это зависит от самого предприятия. Извините. Налоги uh -huh. здесь разные, считается, конечно же, семейные не семейные. Кто-то живет один, воспитывает детей, там налогов, естественно, соответственно меньше. Кто бездетные, налоги побольше. Ну, вот. Я почему спрашиваю? Потому что у нас в комментариях под видео тоже про Германию многие писали, что да что вы говорите, там зарплата высокая, все сжирает налоги, жить невозможно, все очень дорого. Ну, если я, конечно, про всех сказать не могу, смотря у, какого, у кого какая планка по жизни. да. Если мы как среднестатистическая семья считаемся, мой муж работает, я работаю, двое детей, мы вполне нормально, да, у нас тоже, конечно, есть свои э, налоги, мало того, мы платим кредит за дом, и поэтому... Кредит, вот тоже да. момент интересный, да. хотели обсудить. Да. Какой процент вы платите по кредиту за ваш дом? Мы э, три года назад купили наш дом, у нас до этого была трехкомнатная квартира, мы ее продали, и у нас был капитал с этой квартиры. Когда мы купили дом, мы половина капитала, половина суммы на дом внесли самостоятельно, а половина суммы мы взяли в кредит. И так как мы были платежеспособные, банк увидел, что мы платежеспособные, мы квартиру 10 лет платили, и тут же внесли половину за дом, нам дали минимальные проценты, в 2016 году мы получили кредит в размере 150 тысяч под аренду. 1,02%. 1,02%. 1%. И Одна 1%, по факту, процента. Да. 1%. Какие проценты? По автомобиль? автомобиль мы приобрели год назад. Мы уже получили на эту сумму, на эти 30 тысяч, которые мы брали, мы брали новый автомобиль. У нас составил налог год назад полтора 1,5%. Не налог, а процент. Проце... процент? Процент по кредиту. Процент по кредиту, да. да. Я извиняюсь, налог процент по кредиту, да. По, по сути, для нас это звучит как рассрочка. Это То есть, рассрочка. Зачем вносить все деньги, когда можно просто в рассрочку? Очень удобно. Удобно, потому что, когда, потому что иногда сложно, когда у тебя семья и много расходов, растут дети, накопить крупную сумму. А когда тебе нужна какая-то вещь, неважно, это машина, автомобиль или что-то из мебели, или, я не знаю, люди покупают, может быть, дачу, гараж, что-то еще, то тогда, конечно, удобно, ты уже имеешь это, и ты просто постепенно каждый месяц платишь. Как часто проходят в Германии, может быть, видела в Аугсбурге, в Мюнхене, Протесты населения. И по поводу чего они протестуют? Применяет ли полиция какие-то меры к этим людям, задержание? Я за 21 год знаю э, не один раз. У нас обязательно штрайк. Штрайк, это называется, бастов, забастовка. Обязательно трамваи, все водители. Очень часто Люфтганса. Согласованы? Да, конечно. Да. Это а если обязательно... вот такое выходят на площадь Нет. в Мюнхене, там протестуем там против, не знаю, мигрантов? Нет, это обязательно должно быть. Э, Но с власти сог согласовывают. Обязательно. По-другому ты не У можешь нас невозможно эту в центре Москвы организовать какой-то митинг. Отказывают всегда. Я лично, конечно, не участвовала в каких-то демонстрациях, митингах, забастовках, я сказать не могу, но я знаю, что у нас, например, если водители, к примеру, бастуют, то заранее за неделю предупреждают, что угу. в этот день будет забастовка, трамвая и э, автобусы ходить не будут, например, с такого-то часа до такого часа. Так же, часа. как и и тоже протестуют, рейсы отменяются. Совершенно верно. И люди уже заранее знают, они уже знают, что в этот день они на трамвае поехать не могут или на поезде, к примеру. Значит, они будут добираться каким-то другим способом. В каком размере мигранты получают пособие? То есть они э, под статусу беженцы? Да. Они по статусу беженцы? Беженцы. Значит, я не могу сказать на данный момент, сколько, но раньше это было минимум прожиточный 350 евро. Что значит? Не так, что тебе платят 350 евро, и все. Ты в квартире живешь, тебе оплачивают квартиру, а вот именно на проживание дополнительно... На продукты, вещи. ...на человека вещи. 300, 350, да, да. То есть еще мигрантам... Может быть, сейчас повысилось, я не знаю, я не знаю. Мигрантам оплачивают жилье жилье оплачивают, оплачивают э, проездной, оплачивают проездной. свет, оплачивают некоторые медицинские услуги. Угу. И они, как я уже говорила, до этого также имеют право э, на детские пособия. Хотя дети не родились, допустим, в Германии. Кстати, вот да, по страховке есть мнение, что в Германии хорошая медицина, естественно, да. Но при этом, она, дорогая, страховки. То есть, э, сколько на вашу семью нужно тратить денег на страховку медицинскую? Я Или это высчитывается все из заработной платы? Это плацы? высчитывается из заработной Это зависит от того, с какой страховой компанией ты сотрудничаешь. Есть очень дорогие, такие как АУКА есть какие-то другие, которые дешевле. И надо смотреть, за какую определенную сумму, какие определенные услуги они предоставляют. Могу сказать одно вот из своего личного опыта, из опыта моего мужа. Он получил на работе три месяца назад производственную травму. Конечно, мы не будем сравнивать производственную травму и какие-то Какие-то личные, частные медицинские, медицинские услуги. Ему вот все оплачивают. Ему оплачивают его зарплату, ему оплачивают медицинские обслуж... медицинское обслуживание, ему оплатили полностью операцию, так как ему нужна была операция, связанная с этим. И сейчас он а... еще проходит реабилитацию? И он сейчас еще проходит реабилитационный период. Это будет до, пол... до полугода длиться, то есть еще три месяца. Затем будет дальше рассмотрение, естественно, по состоянию здоровья. То есть, Будет ли он дальше э, по квалификации работать или будет как-то переквалифицироваться, э, на данный момент я не могу сказать. Также могу сказать за себя. Э, у меня тоже была небольшая операция, и тоже мне оплатила всю эту медицинская страховка. То есть я не заплатила ничего. А сколько стоит страховка в месяц, в год? Зависит от зарплаты. А процент зарплаты высчитывается не только медицинская страховка, также высчитывается еще страховка по уходу, когда ты, допустим, будешь недееспособным, допустим, неработоспособным, или ты будешь на пенсии. То есть там есть определенный ряд страховок, которые высчитываются. Это тоже все в месяц как бы приравнивается к, к этой общей страховке угу. и высчитывается от зарплаты, и зависит это, естественно, от Высоты твоей зарплаты. Чем выше зарплата, тем, естественно, процентуально больше у тебя возьмут за медицинскую страховку. Если у меня, допустим, маленькая зарплата, то у меня и минимальные вычеты, но я такие же имею права, как, допустим, мой муж. То есть я говорю, мне тоже нужна была операция, меня прооперировали. Алена, как много вообще русских в Германии живет и, в частности, в Аусбурге? Я слышал, что есть даже отдельный район для русских, где есть свои магазины, парикмахерские. Совершенно верно. Это соседний с нами район. Называется Унифиртель. В просто разговорном, простонародье его называют «маленькая Москва». Там, можно сказать, да, самое большое поселение именно российских немцев, российских переселенцев, которые со всей России, также с Казахстана, ну, вот, со всей нашей страны большой. Да, действительно, там есть парикмахерские, где работают русские, есть врачи, есть поликлиника, есть аптека. Немецкий язык знать не обязательно в этом районе. Ну, пожилые люди, которые приехали в таком возрасте, когда им было, допустим, за 60, за 70, у кого уже, кто, допустим, с семьи не знал немецкий, и недостаточно, допустим, были знания недостаточные, то да, в принципе, им это плюс, то, что... Учить не нужно и не смогут уже, может быть, в таком возрасте. Поэтому это для них, конечно, плюс. А для молодежи, я считаю, это не имеет значения, потому что они с детства здесь в школах, в садах. И для них язык – это не проблема. Для них уже проблема выучить русский язык. У нас на канале есть видео «Цены на продукты в Германии». Ссылочку я прикрепляю здесь. Кому интересно, переходите. И очень много комментариев было. Да, цены невысокие. Но в России все вкуснее. Помидоры здесь резиновые, есть невозможно. Мясо тоже все ужимается не настоящее. А вот, так дескать, у нас вот в России все самое лучшее и вкусное. Что ты можешь сказать я, ответить этим людям? Я могу сказать на, на это то, что если вы в России будете покупать те же помидоры зимой, они тоже будут из теплицы. Я не думаю, что они будут вкуснее, чем те, которые из теплицы здесь. Я думаю, что они будут одинаковые. Если, конечно, мы будем сравнивать, у кого есть свой огород, да, я, например, не, даже не могу говорить, не буду говорить за Россию, могу сказать просто недалеко ходить и ехать за Словению. Если мы кушаем помидоры, которые растут в саду моей свекрови, то, конечно, они вкуснее, потому что они росли под открытым небом, не тепличные они там какие-то неопрысканные и натуральные. Конечно, они пахнут по-другому, они другой вкус имеют. Но точно так же и здесь, когда завозят, к примеру, в сезон хорошие крупные помидоры из Италии или из Греции, из каких-то теплых стран, из Турции, к примеру, если я захожу в турецкий магазин, я точно также покупаю такие же хорошие домашние овощи и фрукты, которые точно так же у кого-то в саду продаются на рынке. Но также есть у нас рынок, где ты можешь купить все свежее, и яблоки там один, и, и вишенка одно в одна будет, и все. Но там другая цена. А в магазине, конечно, тогда как, как оптом это принимается, это не иначе. Но я не могу сказать, что продукты невкусные, мясо невкусное, что-то еще невкусное. Я считаю, что во всех странах... Дают какие-то добавки животным. Что, в России животным не дают добавки? Точно так же дают. Не дают добавки коровам, чтобы они давали 24 часа в сутки это молоко вырабатывали. Точно так же дают. Или гормональные препараты, или что-то еще. И еще хочу сказать, что каждый выбирает по своему вкусу, и по своему кошельку. У нас есть выбор. Кто хочет более дешевые продукты, идет более дешевые магазины. Кто хочет более дорогие, качественные продукты, есть продукты био. А кто хочет еще лучше, тот идет на рынок и покупает участников. Поэтому у всех есть выбор и по кошельку, и по своим каким-то запросам. В связи с волной мигрантов, которая до сих пор не уменьшается, в российских СМИ очень часто приводят в пример, что в Европе опасно, в Германии увеличилась преступность, наркомания. Как на самом деле? Ну, мы, слава богу, пока живы и здоровы, чего и всем вам желаем. А, могу сказать, опасно, наверное, в любой другой стране. Если я выйду в 12 часов ночи и буду гулять здесь одна, то неважно, буду ли я в России, буду ли я в Германии, точно так же и в России опасно. Я, я не смогу гулять вечером. Конечно, преступность повысилась, естественно, в связи с этим. Но лично я по своему опыту могу сказать... Пока все тихо, слава богу. Мы лично... Ну, вот видела, чтобы где-то кому-то морду били. ка немцы дерутся. Да, это не зависит от... Это... Немцы вот напьются пиво и тоже могут подраться. Молодежь на дискотеках дерутся. Э, независимо от э, волны иммигрантов или нет. Да, преступность в целом, конечно, повысилась, естественно. Но полиция работает пока Ах. нормально. И преступность, да, как в любой другой стране, ну, сейчас волна этой иммиграции немножечко стихла, понизилась, ну, и как бы мы тоже больше успокоились, и сейчас такого нет, как было, допустим, года три назад, когда об этом, обо всем говорили, но все равно, конечно, имеет место быть, я не спорю, не отрицаю это, я не говорю, что у нас нет преступности, мы тут в раю живем, нет, конечно, ну, кто-то бережется, бережут свое жилье сам, кому-то везет, кому-то нет. Наверное, как везде, я так скажу. Наверное, как везде. Есть какие-то необычные привычки немцев, смешные, может быть, которые ты до сих пор вот, как бы не можешь принять? Ну, до сих пор не то, что не могу принять. Наверное, ко многому я уже привыкла, что у меня раньше немножечко останавливала в общении с людьми, у них практически отсутствует форма «вы». Ну, а мы, так как воспитанные, вот, ну, скажем так, в советском еще режиме, да, уважение на, по имени-отчеству называть обязательно, то здесь, вот, например, у меня соседи по даче или соседи по дому, допустим, люди, которые на 20-30 на лет старше меня, я, конечно же, им автоматически говорю «вы». Они обижаются, они просят, почему ты мне говоришь «ты», «почему ты?» надо, надо «ты» говорить, а не «вы», что ты мне, я же там, не начальник, не кто-то там, что ты мне «вы» говоришь или что. То есть для них это несколько непонятная форма. Или, или же они понимают, когда ты им говоришь на «вы», но они тогда тебе сразу говорят, «Ой, ну ладно, что мы будем тут вот на «вы»-то, мы же соседи, на «ты» да и все». И это независимо от возраста. У нас как бы возрастная категория, да, человек чуть старше или незнакомый, все, табу, да, чтоб ты ему ты сказал, да, а здесь нет. Если тебе сам человек попросил, неважно, он тебя на 30 лет старше или на 40, если он тебя сам попросил, говори мне, пожалуйста, ты, то ты в уважение к нему должен его просьбу выполнить. Если ты будешь ему дальше говорить вы, он будет обижаться и не понимать, за что ты его так не любишь, что ты ему все время выговоришь. говоришь. К начальству, конечно, да. А так в простом, в основном формате. Угу. Да. Ну вот смотри, по-русски скажу, это стукачество вот это. То есть ты вроде сосед, неправильно, неправильно припарковался, позвонят в полицию и сдадут. Это есть такое или это шутки просто в России? Ну, я лично с этим не сталкивалась, но я знаю, что такое может быть. Но вообще, я считаю, вот мы когда жили тоже в квартире, у нас, если были какие-то, ну, я не знаю, соседям или что-то, в основном тебе скажут сначала. Тебе сначала Больше скажут... Больше так не делай. Да, допустим, или спросят тебя, да, ты, почему ты там вот так и так, ну, как бы не надо там, да, вот вы неправильно сделали, надо сделать вот так и так. То есть тебе сначала скажут, ну, если ты, конечно, там что-то начнешь ругаться или просто проигнорируешь и в следующий раз делаешь так же, ну, тогда да, я считаю, ну, это, я считаю, нормальная реакция человека. У нас, например, вот соседи ветки не обрезают на даче. Мы им сказали раз, сказали два. Третий раз обрезали сами, покидали им все эти ветки. И соседка наша, не, не, вместо того, чтобы сказать спасибо, что вы обрезали ветки, которые мы должны были обрезать, вы за нас сделали работу. Она возмутилась и сказала, как это так? Вы понакидали нам ветки, и все. А Робби говорит, так это ваши ветки. Мы за вас обрезали. Надо было мне позвонить, меня предупредить, что ты мне ветки бросишь, чтобы я знала, что ты мне их бросишь. Робби говорит, чего? В следующий раз обрезай сама. И теперь, конечно, мы им сказали, обрезайте, вы можете заходить на нашу дачу, обрезайте сами. Все, теперь вопросов нет. Раз уж коснулись дачи, да, давайте посмотрим. давайте посмотрим. Что рассказывает тут у тебя, Ален? Ну, заходим, добро пожаловать. Грядки тут у тебя. Ну, это так, для проформы. Я не, са, не особый садовод-огородник, но ну, так что-то есть, что-то есть. Что растет? Там растет редиска, здесь я посадила салат, вот улитка сожрала пол салата, три осталось, прошу прощения за выражение, но так и есть. Здесь петрушка, укроп, молодой лучок, перец и там кабачки посадила. Дачу мы приобрели 12 лет назад, абсолютно случайно, нам посоветовали соседи. За домик, который стоит на этом участке, мы заплатили 4000 евро. Земля 230 квадратных метров, почти 3 сотки, скажем так. И платим мы за нее городу, за то, что мы имеем право пользоваться этой дачей, в год 120 евро. Воду мы, у нас вода питьевая, мы также ей имеем право поливать. Заводу уже поушально входит в эту сумму. И единственное, мы платим отдельно за свет. У нас стоит счетчик, мы считываем с него раз в год показания, бросаем специальный ящик, и потом нам говорят, сколько мы должны заплатить. Приблизительно в год это всегда от 20 до 30 евро, не больше. Алена, зови три главных плюса жизни в Германии и три главных минуса. Что тебя бесит? Ну, при желании, первое, плюс. При желании ты всегда найдешь любую работу, даже две, даже три при желании. Ты всегда сможешь, если у тебя есть желание, выучиться и получить хорошее образование. Можно доучиться до доктора, до профессора, если действительно есть желание учиться. И второй большой плюс, я не могу сказать за социальное пособие, я их никогда не получала, но, наверное, кто получает, это плюс. И, конечно, я считаю, что... Медицина, медицинское обслуживание. То, что я плачу каждый месяц даже со своей минимальной зарплаты страховку и имею права на все, на все медицинское обслуживание в стране. Некоторый минус, который мешает, может быть, не только мне, а я думаю, что большинству тоже жителей Германии, это, конечно, такой огромный поток беженцев, э, иммигрантов из тех стран, где сейчас на данный момент конфликтные ситуации. Потому что, конечно, страдает экономика страны. И раз страдает экономика страны, то страдает, конечно же, в полной мере э, народ, который живет в этой стране. И очень многие люди не недовольны, то, что, естественно, преимущество почему-то больше э, на стороне беженцев, чем на преимущество. А чем это связано? Сказать, ну, это связано с тем, что вот они приезжают, допустим, они не знают языка, естественно, да, они не могут найти работу. Но они все равно... Живут, им оплачивают квартиры, им оплачивают какие-то пособия, им оплачивают также детские деньги. А другой человек, допустим, весь месяц работает и получает ту же самую сумму. И тогда, конечно, он задает себе вопрос, а зачем я работаю, когда тот, кто не работает, получает даже больше, чем я. Да? И поэтому, конечно, это такая... Я не могу сказать, что этих людей не надо жалеть. Конечно, их, их надо пожалеть. Но я считаю, что политика страны несколько... Больше поощряет тех людей, чем тех, которые работают. И даже политики очень много дискутируют на эту тему, что сейчас почему-то в Германии становится популярным больше не работать, чем работать. Можно жить на пособие. Типа того, типа того, конечно. Конечно, у всех разные запросы жизни. Кто-то может просто прожить, лишь бы прожить день-два. а кто-то Уровень хочет, нормы у каждого. Да. Свой. А кто-то хочет иметь машину, жить хорошо, ездить в отпуск в другие страны, много себе позволить. Тогда, конечно, это вы, выбирает сам. Это личный выбор каждого. Ну, мы сюда приехали не просто видео записать. Мы будем грилить. Колбаски, сосиски. В общем, все, как вы любите, надеюсь. И мы тоже. Давайте немножко покажем мангал. А мы еще не разожгли, наверное, да, его? Все, уже а, готово. Пойдем, мангал показывает. Тут уже полным-полным ходом идет э, у нас подготовка мяса, колбаски, хлеб. Мясо поджаривается. И мы, конечно, будем сейчас трапезничать. Брат врус уже готовый. Посмотрите, какая вкуснятина. <свят> давайте, давайте, давайте. Ну что, друзья, будем с вами прощаться. Нас уже ждут к столу. Всем до новых встреч и пока-пока. Пока-пока.